Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вечезар и Вести Волкон. Сегодня мы с вами поговорим о кириллице, о древней письменности и о том, что сегодня от нее осталось и как наше наследие проявлялось в древних, в древних преданиях. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мне попалась статья, которая описывала древний город Зиугма, который находится в в сегодняшней Турции, и этот город по праву а, стал называться одним из величайших музеев, где сохранились древние-древние мозаичные пано, которые а, обнаружились при раскопках, и они собраны из мельчайших природных камней разного цвета, и причем изображены были разные боги греческой мифологии, но мы все знаем, что греческая мифология, она пошла от славяно-арийской традиции. И, кстати говоря, мы в следующих сюжетах расскажем вам о том, как а, менялись названия, что такое греки и что такое Илины. это разные вещи. И а, постараемся вам объяснить разницу между теми и другими. А сегодня наш разговор о том, где же были сохранены наши древние надписи. Кстати говоря. По ссылкам вы можете посмотреть. В первом нашем ролике, который вы на нашем канале найдете, мы давали первоисточники. Как то Светлана Жарникова или Валерий Чудинов, которые исторические находки, на которых были изображены наши древние письмена. Мы еще раз вспомним с вами, что сегодня идет 7530 лето, которое обозначалось ранее в нашем старославянском письме буквицей. И вот... 7530 лет, следовательно, у нас как минимум ей была письменность. И вот это подтверждается при раскопках как раз того города, который мы называем Зиугма, в Турции находящейся, где на фресках, изображающих Христа или девушка под именем цыган, как у нее взгляд постоянно за вами следит. Это такая историческая ценность и очень очень точно передает сюжет и характер того изображения, которое вот выкладывалось мозаикой. И смотрим, что подписи под мозаиками изображены кириллицей, и никакой там латиницы и не пахнет. И теперь мы можем сказать, что даже Екатерина II, напомним, говорила, что до Кирилла и Мефодия русские письмена свои имели. То же самое говорил и Михаил Ломоносов. И мы это видим в различных исследованиях того же Носовского и Фоменко, где рунические тексты были изображены на каменных плитах, которые располагались на различных погостах, которые потом закатали в фундаменты. Эти находки все подтверждают, что величие древнего нашего культурного слоя олицетворенного в тех письменах, о которых мы с вами сегодня чуть-чуть поговорим и напомним, какие же все-таки были на Руси алфавиты. И в первую очередь я хочу сказать о жреческом тайном письме, которое называлось Тирагами. Тирагами жрецы записывали тайные знания, которые посвящены были Магическим, обрядовым, различным культовым объяснением тех или иных явлений, связанных с судьбой человека, с небесным путем и так далее, и так далее. И письмо, которое используется ныне в Китае, в Японии, во Вьетнаме, в Лаосе, Камбоджии, которое ранее называлось. А также данное письмо использовалось в криптограммах. Это так называемое... Критомикенская культура на Крите и Микенах, а также иероглифические письмена древнего Египта, древнего Междуречия, а в первую очередь Персии и Сагдианы. Напомню, Сагдиана, где был Асгард Сагдийский и где Александр Македонский потерпел свое, как известно, первое поражение. Следующий алфавит. Это тайная. Опять-таки, письмо, называемое коруной, использовалось в написании данного письма рунические знаки. Сегодня мы знаем основные 144 знака рунических, описывающих образы, соединенные между собою определенными ключами. Коруна легла в основу э, санскрита, и языка Дева Нагари, это танцы индийские, где Дева на горе показывала определенными знаками, передавая эти знаки на определенное расстояние. Этот язык назывался Дева Нагари. Данным письмом пользовались жрецы Индии и Тибета, а также в Скандинавии вспоминаем, что скандинавская руника, та, которой сегодня осталось 23 или 24 знака рунических футарг, это тот... Остаток от короны, где 144 знака было. Наш зритель Вадим Николаевич задает вопрос по ролику о том, что вся территория земли была единой ранее. Вот Тартария, Рассения и прочие наши земли, объединенные, мы прекрасно все помним о наследии. Ведь те народы, которые населяли данную территорию, жили по определенным правилам которые использовались между родовыми отношениями, межродовые отношения, межклановые отношения. Но все понимали коны, все жили по кону, не было противоречий. И сегодня мы должны вернуться в то состояние, чтобы понять, что жизнь неразрывная между явным миром и божественным, и она определяется конами и нравственным устоем. И все, что сегодня происходит, отвечая на вопрос, как объединить и что послужит основой для объединения, еще раз повторю, коны и нравственный устой. Потому как мы видим, как изрочиваются знаки. Знаки, которые использовались и немцами сегодня на Украине. А изначально забыли их значение. Ведь в пространстве, если мы посмотрим на любой знак, он несет определенный вид энергии и информации. И если мы не понимаем этого знака, используя его, вопреки его назначению, то и человек, и общество, извините, получает то, что он сегодня получает. То, что сегодня мы видим на Украине. Использование светлых знаков во зло, это и есть наказание божественное. Также нас спрашивают, а что же такое утро сварога? Утро сварога это когда идет поток энергии информации, несущий свет, пробуждающий души людей. Мы это и сегодня наблюдаем. И идет смена серости, незнания, невежества на свет, на образование, на просветление души и на жизнь по конам. Следующий вид письма или письменности это рассенское образно-зеркального письма. Очень много сохранилось материалов где вот это зеркальное отображение письма, как это дело, ставилось в зеркало, и через зеркало писали знаки. И они читались как слева направо, так и справа налево, и по диагонали, и по-любому. И, соответственно, это письмо было далее теренским письмом названо, или этруским письмом, поэтому обычно вот те илины или хилины не могли его прочитать, и говорят... Итрусское не переводится, и итрусское не читается, а это русское письмо, тайное, которое могли прочитать только те, кто знали, как оно записывалось. Поэтому тем представителям э, хелинов или греков или латинянам это было неведомо, но оно было, есть и будет, и оно очень хорошо читается по-русски. Еще одна форма письма свято-русское «Святорусское письмо» или «Буквица». Оно было наиболее распространено среди простых людей, дабы передавать информацию о тех событиях, которые были, происходили ну, вот, на путях, передавали информацию, куда-то переселялись семьи. Мы это все знаем, 49 основных букв. Оно «Старословенское письмо» а не старо, не церковно-славянское письмо, мы к этому подойдем как глаголицы. Это древнеславянская письменность, которая на самом деле была очень распространена. И она несла те образы, которые были понятны тем, кто их писал. Еще была одна форма торгового письма или глаголица. Это записывались данные о том, что продали, куда продали и какие там товары и так далее, и так далее. Как раз на путях использовали купцы. Оно называлось как раз глаголицей, которая потом в принципе, использовалась уже в церковно-славянском обиходе. Еще одно было славянское народное письмо, как черты и резы. Это Передача была вот такая народная. Срывали, например, с дерева или с березки кору, чертили чертилом черты и резы, дабы передать быструю весточку в какое-то поселение рядом, куда шел кто-то из своих родовичей. Это письменность использовались очень часто простыми людьми и очень много археологи находят вот данные берестяные свитки которые назывались черты и резы кроме того еще был особый вид письменности который назывался царским письмом или княжеским где было смешение разных письменностей для чего для того чтобы сохранить или спрятать, зашифровать информацию, передаваемую от князя к князю, например, или к царю какого-то другого государства. И это очень было сложно, так как надо было знать все виды письменности. Поэтому сегодня очень часто находят и... Арабские письменности, смешанные с какими-то неизвестными знаками, и в гробницах находят неизвестные иероглифы какие-то, связанные и смешанные с другими знаковыми системами. Так вот, это было тайное царское письмо, которое также использовалось в повседневной жизни между царями, между князьями и так далее. То есть, в заключение хочу сказать, что очень много народов соседствовал друг с другом. И вот эти письменности перетекали одна в другую и использовались различными народами, общинами, различными племенами, но изначально это была древнейшая, древнейшая, Письменность, данная богами, отображающие те образы и смыслы, которые были заложены в конах, в нравственных устоях и в тех же повседневных правилах, которые назывались домостроем. И все эти книги вы можете приобрести у нас в нашем магазине Neutronic.com. А знать наше родовое наследие, знать, что в основе всех теперешних письменностей, усеченных Крайне безобразных лежит древнее образное письмо, переданное нам богами. С вами был Вечезар Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.